Ребята, всем привет! Добрый день, доброе временный суток! Вы на канале Кукс Бразер Хукс И сегодня для вас будем готовить прекрасное блюдо, замечательное Наше любимое первое, это борщ Именно красный борщ Украинский, российский, неважно какой Все мы братья Просто красный борщ Ингредиенты для него нужны обычные, все мы знаем Это свекла красная Лук-морковка Капуста белокочанная Все домашнее, все раннее картошечка тоже. Листочки любезно предоставил нам свекольный оператор. Можно использовать как опахало, если что. Очень жарко у нас. Но это называется, если я не ошибаюсь, салат монгольд. Ну, если, если я ошибся, поправьте меня в комментариях. Также специи разные. Гвоздико, перец душистый, перец горошком черный, лавровый лист, чесночок используем, уксус. Мы взяли яблочный эссенцию лучше не использовать, но ну, если используете, лучше развести ее. Кари добавим немножко, томатная паста, куда без нее, борщи. Вот. И сахар, естественно, сахар это незаменимая вещь борщей. И будем соль использовать, сладкую, нашу вкусную соль. Так что ингредиенты все вот я вам показал, они все известны, мы как бы без всяких этих новинок. Uh, у нас варится в нашей комнатушке наш бульон. Уже варится примерно полчаса, Мы варим на кости свиной и заранее мы еще сварили вот смотрите краску для борща тоже это из очисток из свекольных прекрасная краска она варится довольно таки просто вы когда чистите свеклу вы хорошо и помыли почистили от кожуры, от очисток, В кастрюльку свалили добавили чуть-чуть: можно яблочного, можно обычного, только не эссенция, эссенция очень сильно будет. Все, довели до кипения наш, нашу краску и выключили. Все, она настоится, остынет. Это будет замечательный наш цвет, наша краска для борща. По основу вот мы сделали: бульон варится наш час, ну примерно еще полчаса будет вариться. Кости выварится, дадут вот э, желатин вот этот, все весь выварится. Ну, настоящий будет бульон крепкий. То есть, специи мы добавили туда разные. Лаврушку, перец горошком добавили. Укроп, семена добавили, лебесток, листья, лук, морковь добавили, обжарили, все добавили, чтобы тоже цвет дали бульону, Хотя борщи это не важно, как бы но все равно всякие вот эти обрезочки, ненужные там корешки, разные там петрушки, это все в борщ. Можно кинуть вот в бульон именно любой бульон, не только борщ. Выварите, добавляйте обязательно разные корешки. Это свеколка пошла все сразу закидываем, как бы не стесняемся. Кусночок со свеклукой. И губ, морковка тоже все сразу. Тут как бы не надо выжидать. Все равно это будет томиться, обжариваться. В течение минут 10-15 мы это все хорошо обжариваем. Hey, chef, Блин, подожди, войнушка, время пришло, второй бой. Антон, повелители стихий. Давай десантом заходи с мамбутки. Давай иди, жарь. Подожди, подожди. Сейчас, сейчас десант, не забудь. Наши овощи минут 10 примерно. Отлично обжариваешь на огне. Даже вот подрумянивается немножко. Мы добавляем наши специи. Я добавляю борщ. Гвоздику, три штучки добавим для пикантности вот. также я добавляю перец молотый это пол, пол чайной ложки также перец душистый мы все добавляем в основу потому что в бульоне мы тоже все добавляли и это все процедится и не будет чувствоваться и не будет как бы визуально видеться вот также перец горошком добавляем туда без горошка чуть двадцать один также идет лавровый лист. Один от колдуньи, второй тоже от колдуньи. Можно целиковый добавить, но я люблю немножко раскрошить, чтобы он всем достался, а не кому-то одному. Вот, также самый главный почти наш специя, наша основа, это кориандр. Немножко его помяли и добавили. Из кориандра больше это как бородинский хлеб, без него тоже. И я люблю добавлять э, борщ чуть-чуть карри. Он дает такую пикантность, потому что в каре есть куча специй разных. Буквально тоже пол, пол чайной ложки. Отлично у нас обжариваются наши овощи. И мы добавим уже сахар. сахар добавляем много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь чайных ложек. Даже, мне кажется, можно 8 добавить. Томатную пасту. Вот, обычная томатная паста. больше без томатной пасты никуда не денется. Сейчас томатная паста с сахаром хорошо раскроется. Все это мешаем. Добавляем нашу соль вкусную, с разными специями тоже. Ну, достаточно много примерно 3 4 чайные ложки потом в итоге мы будем естественно все это досаливать доводить до вкуса смотри как поджаривается просто великолепно и мы добавляем уксус в принципе рекомендуется уксус добавлять сразу после добавления томатной пасты ну Ситуации. Вот, друзья мои, вот прошло еще буквально 5 минут, мы это совсем обжарили с этим, и мы добавляем нашу подготовленную воду, как всегда, святую, для томления. Немножко края смою. А добавлять воды, бог, не будем. Смотрите, какой густая основа, как получилась. Естественно, томатная паста, это сахар, это все вот дало. Смотрите, как густой получается. Все, это томится. Сейчас буквально, я надеюсь, сейчас я попробую свеклу. Морковка идеально готова. Прекрасно. 15 минут. Все, не больше. Ребята, просто круто. Очень быстро. Ну что, ребята, переходим к нашему основному готовке нашего борща. Вот казанчик у нас постепенно нагревается. Мы нальем для начала воду. нагревается реально. и немножко бульона нашел бульон не весь добавим какую-то часть кидаем нож капусту наш бульон все закинули сейчас накроем крышкой закипит и будет 5-10 минут вариться и уже затем мы закинем картошку ну все ребята вот прошло 10 минут примерно может чуть побольше 15 наша капусточка проварилась картошечку чуть-чуть и наши листья мангольда консистенция у нас хорошая густая, как бы для борща это все очевидно так и должно быть картошки мы взяли немного, можно еще меньше как бы на любителя, все зависит от вас еще ждем закипания картошка варится до готовности 5-10-минут и уже добавляем нашу основу и краску, и уже доводим до вкуса. Так что, я думаю, у нас получится целый казан борща. Будем угощать э, не то, что нашу массовку, придется угощать все село. У нас борща хватит на всех. Приходите. Ну вот, ребята, у нас прошло еще минут 10 примерно. Картошка закипела и проварилась. Она мягкая. Все разваривается. И мы уже начинаем на завершающий момент нашего приготовления борща по моему фирменному рецепту. Мы добавляем нашу основу. Мы предварительно выложили из казана, как вы помните. И уже добавляем, что у нас получилось. Чуть смываем. Как бы не пугайтесь, что такой густой получается борщ. еще мы добавим краску. И все это у нас исправится. В принципе, по идее, он такой должен быть густоватый борщ. Если вы не любите густой суп, можете меньше добавлять овощей. Но он как бы настоится и... Немножко сейчас уплотнится, так сказать. Так что вот мы убираем лишние угли. Они нам ни к чему. Потому что краска, по идее, не должна кипеть. У нас будет с краев подогрев небольшой. Основа уже наш закипает. В принципе, цвет прекрасный, красивый. Сейчас мы добавим мясо наше. наш свинину. У нас немножко свинины получилось. С нашего бульона мы специально брали костевое. Побольше кости, чтобы мяса там не особо было. Если вам мало мяса, можете еще добавить. Тут как не вопрос. Ну, так, в принципе, достаточно. Ну, все село накормим отличное количество борща. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. По вкусу, по остроте. Но не забывайте, что в краске есть тоже уксус. Ну, слишком с уксусом небольшой. Борщ, не отлично сахар вообще замечательно чуть соли добавим сейчас и в принципе по остроте тоже отлично уксус тоже не будем добавлять потому что опять же будет в краске ждем сейчас пару минут она прокипит и уже добавим нашу красочку ну вот у нас прокипела наша основа и мы добавляем нашу краску мы не цедили заранее там вот если сейчас вот увидите все будет нашего вот, очистки Просто аккуратно сливаем ее. Не до конца. Наш борщ. Он сейчас интересный цвет примет. И будем снимать. Смотрите, как он сразу, сразу насыщенный, яркий. Мы добавили чуть-чуть петрушечки сюда еще. И чесночка. Сразу цвет поменялся. Очень яркий борщ. Смотрите. Как будто химии добавили. И все. и как бы вот, если вы добавили краску, уже, в принципе, можно больше не кипятить. И для этого, естественно, лучше краска, чтобы у вас была в теплом виде. Сейчас мы попробуем и пойдем за салом. Что у нас получилось? Свекольный вообще запах обалденный. Ну, как бы, да, я не буду больше ничего добавлять, у нас как бы... Население люди разные живут с разными вкусами, и сейчас будем снимать с огня и пробовать, что у нас получилось с вами. Ну вот, ребяточки, мы приготовили у нас замечательный вкусный борщ. Вот также мы добавили сольца и как бы 50 грамм. Да без этого попробуем сначала борщ, чтобы оценить. Это а потом не поймем. Это очень вкусно, ребят, на природе. Просто волшебство. Сало, черный хлеб, очица, чеснок, борщ 50 грамм. Вот нет часть. Так что вот вам рецепт моего борща, вкусного, замечательного, реально очень вкусно. С вами был Димас, оператор Антон. Всем приятного аппетита. Пока-пока.